Закуска, букет тюльпанов. Если вы думаете, что невозможно удивить друзей и близких, подав к столу помидоры, фаршированные сыром и яйцами, то вы не правы. Есть немало интересных вариантов подачи этой прекрасной закуски. Хочу поделиться одним из них. Ингредиенты. 5 помидоров, лучше взять, сливки. Их форма похожа на ботан тюльпана. Два плавленых сырка. Два яйца, сваренных вкрутую. Три зубчика чеснока. Укроп, майонез, соль, перец по вкусу. Листья щавеля, зеленый лук, болгарский перец, у меня красный, для украшения. Этапы приготовления. Подготовим все ингредиенты для приготовления закуски, букет тюльпанов, из помидоров, фаршированных сыром и яйцами. Яйца и плавленый сыр, натертые на терке, мелко порезанный укроп, чеснок, пропущенный через пресс, смешиваем с майонезом, масса должна получиться достаточно густой, поэтому не переборщите с майонезом. Надрезаем помидоры крестообразно, но не до конца. Вынимаем мякоть. Помидоры, очищенные от мякоти, внутри солим и перчим. Фаршируем помидоры смесью из сыра и яиц. В основание помидора вставляем зубочистку, на которую надеваем стебель зеленого лука. Аналогично делаем. Стебельки и у остальных наших тюльпанчиков. Аккуратно перекладываем фаршированные помидоры на блюдо, раскладываем листья щавеля, имитируя листья цветов. Из перца делаем бантик, который ставит финальную точку в создании очаровательного букета. Такая подача вкусной закуски их помидоров, фаршированных яйцами и сыром, никого не оставит равнодушным. Приятного аппетита!